Скандинавский пантеон, весь северный пантеон, это система, законченная, готовая система, система, которая достигает поставленного результата. Помните, да, у каждой системы есть свой результат, ради чего она начинала. И когда-то, когда формировались системы девяти миров, тоже был поставлен результат. А, поэтому результат для каждого мира как бы свой, а для людей он был определен, достаточно понятно и просто вырастить такую касту людей, которая бы развивала цивилизацию на принципах чести, доблести, порядочности, то есть всех воинских навыков, всех воинских качеств. При этом, при всем, легенды и те каналы, которые мы с вами уже прошли, говорят о том, что добиться этого эффекта можно как-то не путем войны бесконечной, да, не путем насилия, а путем своеобразного договора, когда будут предусматриваться и потребности богов закона, и потребности богов природы. И человек, как такой сублимат вот, этого, вот этой задачи, в котором есть немножечко отванов, немножечко от асов. И большая задача каждого человека, всех вместе человечества и каждого в отдельности, это научиться договариваться между асовской и вановской природой и добиться результата, который ставили перед собой боги Аса, и добиться результата, которого ставили перед собой боги Ванны. Вот такая потрясающая задача, которую человек как в зеркале, как в слепке, как в неком субстрате и того, и другого, и третьего, в нем все есть, и алгоритмы достижения этого результата, в том числе и развития процессов, развития цивилизации, Формирование сознания идеального человека, который будет гармоничен абсолютно в этом качестве, вот это вот и стоит такая задача. Поэтому мы с вами сообразно с и пошли по шагам. Мы взяли большой канал Одина, самый главный, он распространяется на всех. Фактически каждый бог, это какая-то грань Одина, а Один это каждый бог, но в определенном преломлении, в определенной грань. Мы развернули эту грань на Четыре очень важных канала. Канал Тюра, канал Тора, канал Хеймдаля и канал Локи. Четыре основных канала, которые по сути и есть суть Один. Они по-разному формировались, они по-разному проходили свое становление. Это мы с вами уже вывели и вывели, как вся эта структура держится. И о том, что она абсолютно согласована, абсолютно гармонична. Расклад речи асов как раз нам это показывал. Боги, если они и спорят между собой, то спорят очень согласованно. Они в главном согласны. В главном. Конечное слово за Одином. Но в главном они согласны. При этом в этой компании да, он, Локи не участвует. Да, локи вносят лишь необходимые коррективы, перемены, если боги выявили, что такие коррективы и перемены нужны. Есть канал ванов, который тоже как бы трехчастотный, мощный канал нью и две грани. Две грани фрейер и фрея, да, которые также несут в себе определенную задачу с точки зрения ванны. И две крайности фреи также мы с вами успели взять, да, это крайности Идуна, крайности сиф, но это опять же все в рамках одной и той же задачи. Эти крайности запрограммированы, они должны быть. И это ваша природа. Природу невозможно исключить. Именно поэтому ванны пошли у нас первым шагом, и только лишь потом фрик и бальпер. Потому что свои алгоритмы достижения результата согласно общей асовской задаче, они не могут реализовывать, не оглядываясь, не учитывая базовую природу человека, ванновскую природу. Понятно объяснить? А вот дальше начинается уже непосредственно коррекция сознания, когда выявлены все константы и асовские, и вановские. И эти константы сопоставлены друг с другом. Фрик прекрасно знает о том, в каком случае происходит перекос, в каком случае программа добра может быть убита. Чего должно быть в человеке больше Ивановского или асовского? Если превышает одно другое, чем это закончится? Вот история Бальфра, это ее образец, эталон добра, абсолютнейшего света, абсолютнейшей задачи, которая может пострадать только лишь потому, что происходит вот этот вот перекос программы, несогласованность, несогласованность канала. И при этом, при всем они говорят, да, в человек может в большей степени быть склонен к вановской природе, или в большей степени он должен быть склонен к асовской природе. Так пусть он живет по своей природе, потому что людей много, и каждому найдется пара. Вану найдется пара среди асов, а асу найдется пара среди ваннов. и они будут компенсировать гармоничны друг друга. Может быть, их дети, родясь в этой паре, в этом браке, будут более гармоничны, чем они сами. Человек имеет право быть негармоничным, имеет право. Но породит ли больное зерно здоровый росток? Нет, не породит. А если больное зерно половить еще радиоактивным дождем, чего оно породит? Плохо оно породит, не то что-то. Да? И нужно убирать эти искажения из сознания, убирать искажения от принятия или непринятия своей Ивановской природы асовской природы. Что такое в человеке не так, что он не может в социуме, например, найти себе пару, что он не может себя обеспечить, что он не может быть здоровым. Да? И Фрик это все прекрасно знает. У Фрик 12 проекций, 12 постасей из которых часть вановский: Например, богиня Эйр, богиня врачевания. Например, та же богиня Идун, богиня молодости, то есть это тоже все фрик, она тоже проецирует себя в этих областях. Нельзя сказать, что фрик абсолютная хозяйка первоосновой традиции, она не учитывает вот эту вот вановскую компоненту, очень даже учитывает, и только она и может учесть, потому что дай это, например, в руки Локи, да, формирование человеческого сознания, ну, Будет все с точки зрения правильности Локи, то есть полная война абсолютная, там, всех почикать, да? но новое поколение взрастить, давайте, давайте будем действовать таким методом. Нет, Фрика она в данном случае очень деликатная, она деликатная ткачиха, она деликатный программист, у нее есть эталон, образец, она говорит, мы к этому эталону стремимся, но равнять и корректировать, там, рубить сознание с плеча, так тоже нельзя нужно делать все постепенно. И фрик, которая знает и былое, и грядущее, первым делом направляет нас к хель и говорит, давайте сначала избавимся от внешних проблем. И хель, обладая всей своей мощью, она говорит, хорошо, я Энергетику сниму, мне есть куда ее деть, моим детям всегда энергия нужна, она покушать, да, мы не разделяем, хорошая она или плохая, мы все съедим. А вот информация, дружок, извини, информация, это вообще не моя парафия. Положу к себе в схрон, она у меня там полежит до того момента, пока ты не возьмешь ее обратно. И она это снимает. Снимает энергию, снимает информацию, разлагает их на части, говорит энергию, все, а информацию потом заберешь. Заберешь, когда будешь силен. Заберешь, когда будешь знать, что с ней можно делать, как слабость свою превратить в силу. И передает нормам твое сознание, которое просматривает твою программу судьбы с точки зрения базовой, та, которая была вложена в тебя. И смотрит, а где здесь искажение? Не исказили ли что-то эгрегоры? Не подсунули ли они тебе другую программу? Не подсунули ли эту программу путем вредоносного, например, того же колдовства? Да? Не случилась ли дыра, например, в реальности или в твоем сознании, которая пропустила, допустим, вредоносных сущностей в твое сознание, и они как вирусы начали изменять твою программу. Это только нормы могут определить. Почему? Потому что у них тоже есть образец Изначальные твои судьбы, изначальные нити изначального полотна. И вот это делают нормы. Но это еще не все. То, что сейчас происходит на Хель, то, что происходит сейчас на Норнах и будет происходить, достаточно плохо осознаются просто эти процессы, действительно плохо осознаются. То есть вы понимаете, что что-то происходит, а свести одно с другим, сопоставить два и два вообще не получается. Но не было бы это важно, если бы следующим по плану у нас не шел Мимир. Бог понимания, который говорит, Ребята, все правильно, но ну, человек идеальный, если уж мы говорим о нем, должен как-то что-то сделать со своими мозгами, с понималкой это должна она быть. Иначе чем вы отличаетесь от, от обычного трейля, которого там послали куда-то, он пошел и, и работает свою работу, потому что он трейль, в он так положено. Мы же говорим, что руна это инструмент воина. Если мы прикладываем их к своему сознанию, значит они должны прикладываться с воинским пониманием. Зачем? Зачем это надо? А почему? А потому что только воин, понимая даже, что зачем ему невыгодно, все равно будет идти по, по правильному пониманию этого зачем, даже в ущерб себе. Только воин, купец никогда на такое не пойдет, никогда в жизни на такое не пойдет земледелец. Только воин на это способен отработать свою карму, отработать свою судьбу до конца, даже если он понимает о том, что она приводит его, скажем так, ну не, не, не, не к желаемому, да, что она приводит его к очевидным, от очевидным отрицательным результатам. И тем не менее, все равно идет до конца. Вот Очень многие легенды, например, средневековой эпохи, легенды времен, допустим, тех же провансальских Труверов, которые сочиняли большие и красивые баллады о рыцарях и доблести, да, была такая специальная эпоха, созданная, когда все это проявлялось в виде литературы. Очень много было рассказов, когда, например, рыцарь, странствуя по свету, находясь в квесте, опрометчиво дает кому-то обещание чем-то. Деве жениться, там, королю служить, там, эффект неожиданности там, ну и так далее. Да? Все вот эти вот истории, которые описывают, насколько велико честное слово рыцаря, насколько велико честное слово воина. И когда выясняется, что это слово, которое он дает, приводит его, например, к полному разорению, то есть он под это слово должен был, например, там, в конечном итоге свой замок писать да? или там, раздачи всем бедным, всем всего своего имущества, или жениться на деве, которая, там, например, поражает его в правах. Тем не менее, несмотря на это с пониманием, потому что понимание станется выше и дороже, с пониманием этого все равно выполнить, Свое слово, выполнить свои обязательства, потерять всё, но сохранить самое главное, сохранить честь. Вот такое состояние сознания имеет отношение к людям-воинам и только к ним. Только человек-воин в конечном итоге может получить Право на управление своей собственной судьбой, хотя бы своей собственной судьбой, не говоря уже о судьбе всех остальных. Да? Право на, прав... на правительство, право на магию. И даже если это не будет происходить в этой жизни, на, по крайней мере кармические предпосылки в следующей жизни, они будут уже заложены. И вся система Скандинавского и Северного Пантеона говорит о том, что если воин не будет этого понимать, если он не будет видеть, не видеть, видеть очевидность происходящего, то тогда программа не может считаться идеальной, программа не может считаться подлинной, она будет подлой, то есть нечестной, не обнажающей сразу, то есть договор должен быть прозрачен, договор между человеком и богом тоже должен быть прозрачным. Все должно быть абсолютно прозрачно. Да. Вопрос такой. Вот если вот воин пообещал, да, все выполняет. Вопрос угу. в том, что почему не срабатывает у этого воина, да, у этого рыцаря какой-то механизм, который не дает ему разбрасываться вот так вот обещаниями, которые могут привести к таким последствиям. То есть это делается в каком-то, значит, обстоятельства складываются, mm -hmm. что типа я на тебя жизньюсь, mm -hmm. или я тебя дам замок, если mm -hmm. ты стрелу пустишь mm -hmm. дальше, чем... Да. Но ведь это, это какое-то ребячество, какое-то детство, когда не, не задумываются последствия. Почему это их от этого не, не уберегают? Потому что таково, таково было, такова была их будхиальная компоновка. Да? Ведь не всегда ведь ради ребячества. Я отдам тебе замок, если ты пустишь стрелу дальше у меня, но если я пущу стрелу дальше, чем ты, ты, например, освободишь от заклятия такую-то деву. Всегда же был встречный договор или-или. Так закладывались основы программирования, так закладывались основы распределения прав. По-разному было, но никогда не в виде ребячества. Всегда была за этим какая-то определенная мысль, была какая-то идея, какая-то ценность. За любой игрой, за любым обещанием всегда стоит какой-то выигрыш или проигрыш. Но в чем-то очень глубинном. Не просто поиграться, не просто доказать, что ты круче. Это потом уже началось. На пирах же были такие вещи, что я выпью вот эту вот, значит, чашу большую, и никто не сможет это повторить. Они всегда раз, это делали раз, во раз. имя чего-то. Во имя прекрасной дамы, во имя своего короля. Никогда не просто так. Всегда было во имя чего-то. Такая формула была такая. Да? Я действую во имя чего-то. Может быть, потом, конечно, в легендах они и опускались, вернее, в сказках. Не в легендах, в сказках. Сказки они пишутся для земледельцев, для крестьян, чтобы им было чем заниматься. А, и поэтому вещи, которые они не понимали, они опускались для крестьян. А для рыцарей они не опускались, всегда действовалось во имя чего-то. Ладно, возвращаемся к нашему, да, к, к, к нашему пониманию. А, и вот эта программа, программа, которая отрабатывается и разрабатывается в рамках вот этой вот замечательной лаборатории, должна иметь а, правильное описание, то есть именно правильное описание. Какое же описание может являться правильным, не иллюзорным, не искаженным, не рекламным, например, да? или наоборот, не пугающим, а лишь только то описание, которое сделано без учета страхов, надежд, опасений, ошибочного мнения, желания ошибиться, боязни ошибиться, все то, что дает Человеку, его собственное подсознание, его собственная природа, страхи и надежды. Соответственно, описание должно быть сделано тем, у кого этих страхов и надежд нет по природе по своей. И таким богом стал бог Немир. И если все остальные боги, о которых мы с вами говорили, которые получили определенного рода увечья, они то глаза лишаются, то руки, там, то, то рот им зашивают, то Мимир был лишен аж самого тела. Потому что Мимир это голова, бог, который заключается только в одной голове. Один единственный, кто имеет доступ к голове Мимира, всем остальным она на вопросы не отвечает, только Один. То есть только общей программе, которая должна учитывать всё, но специфическим способом. Понятно, что если Один смотрит на мир одним глазом, вторым глазом на мир должен смотреть Локи. Его какая-то половинка. Или Фрик, другая его половинка. Канал Мира, который сейчас будет входить в ваше сознание, по сути это отражение его в вас, в этот момент ваше подсознание от сверхсознания будет точно так же отсечено, вот как будто блок на уровне анахаты мы себе ставим здесь вот. и говорим, эти вещи не связаны, верхи с низами не коммуницируют временно временно. То есть для того, чтобы понять, где искажение, надо систему ограничить в действие, объясняю по-другому. Вот у вас есть агрегат, вам нужно выяснить, где там поломка, почему он не работает. Да? Можно его, конечно, там, рентгеном просветить, просмотреть, да? а можно сделать проще, можно его разобрать на части и каждую деталь в отдельности. Проверить на дееспособности. Вот канал мира именно так. Если до сих пор непонятно, где у человека проблема. Хель не выявила, нормы скорректировали. Вроде как с нашей точки зрения проблем нет, значит проблема где-то у человека в мозгах, то есть это не внешняя программа внедренная в него, не привнесенная какая-то кармическая закоряка, это он сам себе все напридумывал, сам себе все сделал, сам опроклял, самопорча, э, самосглаз, То есть это все, что у нас бывает в огромнейшем количестве, уж чего-чего, а самостоятельно себя проглясть, потом себя благословить, это мы правда все умеем, да? а сглазить тоже очень хорошо, да, особенно люди, скажем так, с психотипом родителя. от этого у нас получается совершенно волшебно просто, над вымыслом слезами обольюсь, сам себя благодетельствую, сам себя прокляну. Если люди с психотипом ребенка, они все-таки, наверное, осторожны немножко в оценках хотя бы самого себя, несмотря на то, что свойственны крайности, но тем не менее внутренний инстинкт самосохранения это как-то работает, да, то люди с психотипом родителя они себя и загрызут, и вознесут. Причем все одновременно в течение пяти минут. При достаточно сильной энергетике устроить себе самопорчу и самосглаз запросто, запросто, а если еще и ментал разный, вообще великолепно, да, такую себе конструкцию ментальную сотворяем, что Потом не знаем, как от этого дела избавиться. Вот чтобы выявить такую проблему, нужно отсечение отсечение энергетических слоев сознания от информационных, чтобы отдельно разобрать и те, и другие, энергетику отдельно, информацию отдельно. Энергетика, отсеченная от информационных слоев сознания, перестает их питать энергетически. То есть некие программы обесточиваются, они перестают работать. Когда в компьютере мы должны выявить мы должны Временно остановить действия программы, чтобы выявить негодную, мы должны ее заморозить, затормозить. А для этого мы должны лишить ее источника питания. Соответственно, и с питанием все то же самое, если есть проблемы и искажения в энергетических слоях сознания, мы должны отключить от головного компьютера и посмотреть это железо в конечном итоге, да, когда оно в неработающей форме. То есть что в нем не так, где заржавело, где провод отошел, там, где еще там что. То, то есть таким образом и мир делает вот это вот врезку. При этом, при всем, он голова, он знает как, он владеет информацией, но сам, он, конечно же, ничего делать не может. У него нет рук, у него нет методов воздействия на тебя, но у него есть знания, у него есть информация, которую он, собственно говоря, нам и подгружает на ментал, становится все по-другому видно, становится все по-другому понятно. Прежде всего дисбаланс энергетических слоев сознания, то есть подсознание с сверхсознанием. Они начинают работать отдельно друг от друга и такое разбалансированное сознание сразу показывает, да, оно разбалансировано по природе по своей или нет. Оно не синхронично, почему сверхсознание с подсознанием, почему они договориться не могут, почему сверхсознание огнобить тело, почему тело не дает развиваться мозга, почему. А для этого, чтобы это выяснить, надо их разделить. Я понятно объяснила? О. Хорошо, таким образом Мимир, по сути, обладает неисчерпаемым запасом информации бесконечный. Он, потеряв тело, потерял заинтересованность в процессах. Его сила, сила в умении принимать и передавать информацию. это центр управления, командная рубка, не подключенная пока ни к чему. То, что владеет информацией, но применять оно ее будет только тогда, когда появится энергетический носитель, то есть тот, кто эту информацию возьмет. То есть... И соответственно вы приходите к нему не за всей информацией мира а только лишь за той, которая прописана у вас в ментале. Ваша цель, с которой вы работаете. Процессы и перечень неудач, которые вам нужно решить, и намерение стать кем-то, кем вы сейчас не являетесь. Вот это и есть то самое основание, к которому вы приходите к мимиру. При этом при всем то, о чем я с вами говорила, вопросы о принадлежности к воинской касте здесь также играют не второстепенную роль, потому что если ими мир будет вам давать информацию о причинах разбалансированности сознания, оно ее будет давать не жалеючи вас, что когда при каких обстоятельствах было сотворено лично вами, что вы пришли в такое состояние неуспешности, неэффективности, ненужности возможно в этом мире, в этой системе. Невозможность соответствия кости воинов. Что в вас такое не то? Какие-то иллюзорные представления о себе, о людях, да? предпочтение собственной биологии, а не, собственной, не собственным мозгам или напротив, мозги ого-го, а биология в загоне. Что у вас такое не то, мир вычислит абсолютно точно и, конечно же, даст вам информацию, та, которая есть. Не жалеючи вас, предполагая, что воин готов воспринимать информацию правдивую, а не нежную, как, например, может давать Хель. Да, Хель вообще богиня жалостливая, откровенно говоря. И если вы этого еще не поняли, то сейчас на мире вам станет абсолютно это очевидно, что на самом деле Хель вас жалела то, что вы на ней испытали, это было нежно. И норно вас жалели. А вот Мимир, в отличие от двух предыдущих каналов, которые все же имеют женскую природу, имеет мужскую природу. и Жалость ему неизвестна, потому что жалость это, это астрал. Мимир дает понимание. Понимание без изъяна. Понимание именно теми словами, которые вы не просто способны понять, да, а какими мир считает правильным, вам все объяснить. Для того, чтобы лучше всего его понять и лучше осознать а, истинность слов, которые вам передают, здесь надо просто сознание изначально подготовить к тому, что информация может быть любая. И понятно, что это не, не текст, да, это может быть просто одним прекрасным утром вы проснетесь с абсолютно пониманием и осознанием происходящего. Как вы получили эту информацию? Сказал вам кто-то, приснилось что-то. Да? Вы можете даже этого как бы особо не, не осознавать. Вы просто будете понимать, почему так. Этот бог великий учитель. Единственное, что вы должны помнить, вы не можете ему нравиться или не нравиться. У него опции такой нет нравится или не нравится обычно это низы ментал это чистое понимание поэтому он вас будет понимать таким какой вы есть видеть вас такой каким какой вы есть и менять вас исходя из этой собственной вашей природы такой какой вы есть если здесь нет необходимости проявлять к вам жалость, он и соответственно, не будет к вам проявляться. Ему никто не указ, вот в этом качестве, в качестве хранителя информации ему никто не указ. Но беседовать он будет лишь только с тем, кто готов лишиться чего-то ценного хотя бы на время отдать в залог, который не цепляется за что-то. Вот в легенде о Мимире и Одине сказано таким образом, когда Один пришел к Мимиру, к источнику Урт, сказал дай мне напиться из этого источника, он говорит, а что ты можешь дать взамен? Он говорит, да что хочешь бери, мудрость самое главное. Он говорит, ну дай мне твой глаз. На что один подумал и сказал, бери, ибо мудрый и одним глазом видит больше, чем дурак двумя. Запомните эту нехитрую истину. Пусть это вам поможет не жалеть о потерях. Взамен он даст вам мудрость, то есть умение сопоставлять одно с другим. Большое видеть малому, малое большое. Главное помните, не мир. И то, что мы сейчас с вами делаем, не выявит у вас проблемы внешние, выявит только проблемы внутренние. И ментал это зеркало нашего внутреннего мира. И даже если он вам покажет на проблему, например, что это ваша бабушка, или это ваша тетушка, или еще какая-нибудь подружка, не воспринимайте это буквально. Дело не в бабушке, не в тетушке, не в подружке, а в том, что вы имели к этому лицу какое-то определенное отношение. И это отношение сыграло свою злую шутку. Либо вы слишком близко подпустили человека, либо вы наоборот отнеслись к нему с излишним недоверием, что то, чему тоже есть своя причина и так далее. На канале Мимира мы ищем проблему в себе. Угу. Тем самым вы еще в большей степени докажете и Одину, и самому себе, что вы не просто так пабрикитто называетесь воином, вы не пабрикитто, вы воин, но это придется доказать. Понятно ли я рассказала? Готовы ли вы к такому испытанию? Я не знаю, когда вы начнете. Этот вопрос сейчас или после того, как все ваши чистки закончатся, да? то есть ну, в любом случае этот арсенал у вас есть, и если вы хотите получить результат, вы его пройдете. Иногда он проходит очень легко, практически незаметно, а иногда с жесточайшими откровениями, осознаниями, до глубокой, тяжелейшей депрессии, с которой мы, конечно же, выходим. Пожалуйста, вопрос, Но можно да? Я а Ну, а дело в том, что, понимаешь, если а, нормы чистки свои не сделали, mm -hmm. то не мир, который отсечет тебя от подсознания, а, не может стопроцентно быть уверенным, что он будет работать только с твоим собственным менталом. А, изолируя его от влияния, например, а, систем, которых ты любишь, которым ты веришь, или наоборот, которых ненавидишь, да, и качи, качи, ты отрицаешь. Вот нужно они должны сделать вот такую вот коррекцию, да, то есть отключить тебя от эгрегоров, которые тебе не нужны, и наоборот подключить тебя систему, которые тебе нужны, которые тебе по сути по судьбе, по природе по твоим по я есть. Вот. А без этого шага, я боюсь, что Мимир может дать тебе, ну скажем так, сделать неверную работу, искаженную работу. Да? Поэтому давайте пойдем по правильному алгоритму, все-таки этот алгоритм дам богами, самим Одинам завизирован, да, значит точно ошибки быть не может, поэтому если мы с вами пойдем по этому алгоритму, мы точно не получим нужные результаты, не совершим ненужных ошибок, что нужно будет возвращаться несколько шагов назад и что-то там переделать. Да? Пойдем по алгоритму, сразу получим результат.